Привет аудитория. У нас в эту субботу UFC Fight Nights, очередные убойные ночи, бой в тяжелом весе, Шамиль Абдурахимов против Сергея Павловича. Павлович это российский перспективный боец, смешанных единоборств. Ему всего лишь 29 лет, что считается, считается достаточно молодым возрастом для тяжелого веса. Он, это разносторонний боец, кроме неплохой стойки, имеет довольно-таки хорошие навыки в борьбе. Есть его нокаутирующая мощь в кулаках, этого не отнять. А также имеет в своем арсенале неплохое кардио. Выходит он из греко-римской борьбы, боевого самба и армейского рукопашного боя. Ну, до UFC шел он без поражений, но в первом же бою в этом промоушене ему дали Алистера Оверима. И Оверим на опыте выиграл этот бой и нанес ему первый проигрыш. Ну, я считаю, что это было промечиво со стороны команды Павловича выбирать себе на первых шагах в этом промоушене соперника уровня Оверима. Ну, после этого он одержал две победы к ряду над середнячками Юси. Ну и в эту субботу выходит на бой после простой два с половиной года против Шамиля Абдурахимова. Шамиль Абдурахимов тоже с России, он старше Половича на 11 лет, ну это тоже достаточно хороший ударник, с неплохими навыками бокса, также может побороться он, ну в свое время считался довольно-таки перспективным бойцом, но... Годы все-таки берут свое, и на данном этапе его карьера находится на спаде. Потому что крайних два боя он проиграл нокаутом топовым бойцам UFC, таким как Кертис Блейдс и Крис Дакас. Свои бои проводит он в основном в стойке. Не могу сказать, что он обладает хорошим кардиом по последним двум боям есть у него проблемы с держаком также видно было в двух последних боях но тем не менее это топовый боец тяжелого дивизиона UFC у него достаточно пороха чтобы конкурировать на высоком уровне и он вполне способен доставить проблемы, в принципе, любому бойцу. Ну, к тому же Абдурахимов понимает, чем может закончиться третье поражение подряд для его карьеры в UFC. И думаю, что он со своей командой грамотно подошел к тренировочному лагерю и вполне готов к этому противостоянию с Павловичем. Ну, для Сергея этот бой есть реальная возможность стать топом тяжелого веса дивизиона. И я думаю, он не упустит эту возможность. Я считаю, что преимущество в этом бою за Павловичем. В стойке Сергей выглядит лучше своего оппонента. Делает он гораздо больший объем работы, чем Абдурахимов. Размах рук у него больше на 20 сантиметров, что очень весомо, учитывая, что бой будет проходить в стойке. Вот. Ну, Сергей... Что по поводу держака Сергея, ну, он тоже лучше, чем у оппонента. Да, Шамиль, в отличие от Половича кроме рук, подключает в работу еще и ноги. Ну, что, в принципе, играет ему только на пользу. Ну, конечно, тут большинство факторов на стороне Павловича. И, в принципе, он должен выигрывать этот бой. Но коэффициент на это 1,3 ну, мне он особо не интересен. Я, наверное, рискну и попробую выбрать ставку на то, что Павлович одержит победу во втором раунде. И ну, досрочно, естественно. И коэффициент на это 4. Ну, с одной стороны, Павлович два своих ранних боя закончил досрочно в первом раунде. Но с другой стороны, он выходит после простой два с половиной года. Против соперника гораздо выше и серьезней а, его двух предыдущих оппонентов. И Павлоич вполне может не спешить, не рисковать в первом раунде, а привыкнуть к октагону, вспомнить, как это и что это, привыкнуть к оппоненту. А вот досрочно во втором раунде, учитывая а, тот объем работы, стойки, которые Павлоич выполняет, и присадку по кардио Шамиля, а, вполне вероятно... В завершение, работ... ну, в завершение боя во втором раунде и победу Павловича. Ну, я, наверное, так и сделаю. Ну, вы же пишите свои комментарии под видео, ставьте лайки. Стараюсь для вас делать адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Ну, а так, подписывайтесь, естественно, на канал. Давайте, нач... начинайте уже. Все, давайте, до следующего боя. Пока.